Ну, давайте начнем с главного. Самый главный элемент вежественного обращения – это прекращать сравнивать их с людьми. Уж кто кто, но точно не дам. И как бы ничего человеческого в сознании нет. Это разум. Разум абсолютно нечеловеческого свойства. Мы совершаем большую ошибку, если персонифицируем их как-то очеловечивая какой-то образ. Таким образом мы их упрощаем, умоляем, делаем их подобными себе с одной стороны, а с другой стороны подспудно этим же самым актом себя возвышаем до их Вот это самая главная ошибка, которая не прощается силами совершенно, потому что в большей степени они не любят самонадеянность. Это силы. Она может приходить в человеческом облике, может и не приходить. Она может приходить в зверином облике, а может и не приходить. Она может приходить в виде просто мысли или силы, или состояния, а может еще как-то по-другому. Как они сочтут, нужно, так и приходят. Если они являются непосредственно к человеку, это всегда какое-либо предупреждение. Никогда не просто так. Тем более, что сознание Хель – это сознание всего мира мертвых. И никогда сама богиня не выделяет отдельного человека как нужного себе. И ее присутствие это всего лишь проявление одной из ее функций, которая необходима для более корректного выполнения вашей задачи. Почему важен богиня? Не человек, она может одновременно присутствовать в разных местах, но ну, очеловечивый а образ любого бога мы, соответственно, приводим его к человеческому соответствию, которое выглядит следующим образом. Если человек присутствует в одном месте, зачем он не присутствует в другом? А с богами это не так. Боги присутствуют везде одновременно, сразу в любом человеке, в любом звере, в любом облике, в любом состоянии, в котором они сочтут нужным по своей алгоритмике, по своей программе присутствует. Если присутствие любого Бога, в том числе и Хил, накрывает твое сознание, прежде всего это означает, что в этот момент твое сознание связывается через структуру Бога с какими-то другими эффектами в этом мире, событиями, людьми, явлениями пока все понятно объяснено. Да, то есть это как такой общий сервер, да, который соединяется, соединяется, соединяет, соединяет, соединяет. сонастраивая программу деятельности человека, его судьбу или конкретный событийный ряд, или просто его мышление в зависимости от того, что надо этой силе, сонастраивая его задачи, которые он должен выполнить или не должен выполнить. Например, да, стирание какой-то функции сознания человека тоже возможно, если в этой функции нет необходимости сейчас или нет необходимости вообще. Еще раз, мы живем в мире программ. Боги, которых мы привыкли очеловечивать, это силы, которые воздействуют на эту программу, корректируют ее. Они не живые в конечной форме этого понимания. Они могут быть живыми, а могут быть и неживыми.